Ну что, в последнее время вижу такие комментарии, что русские мусульмане мне не братья. Я им говорю, что мусульмане все братья, независимо от нации, а они все равно толдышат, что русские исключения. Это неправда. Побойтесь Бога, как говорится. мне не рассказывайте про вот эти помощь. Может, я опять-таки говорю, люди разные, попадали в разные местности, у кого какие истории, я не знаю. У меня вот такие истории. Томсо, дай оценку тому, как встретили казахи в степях, войнахов в период высылки, пожалуйста. Я не буду давать оценки, никаких оценок давать я не хочу. Я лишь скажу, что, как и в любых народах, везде есть хорошие люди, есть плохие люди. Поэтому наверняка были те, кто попали к хорошим людям, хорошие семьи которые получили какую-то поддержку. Были наверняка и те, кто ее не получил, попал к каким-то плохим людям. Поэтому это не, не, та, не та тема, которая требует какой-то конкретной... Им здесь нельзя просто дать такую оценку, понимаете? Спрашивая о том, как казахи приняли войнахов я имел в виду в большинстве своем, как приняли. Я знаю, что приняли гостеприимно, но уже не, но уже не раз замечаю,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 засовывал, он, значит, просверливал эту дырочку, потом специально заготовленная была, был такой чопик, сделанный из э, дерева, под, э, под чан подсовывали мешочек, два мешочка собирали, то есть, то есть ну, два или там, сколько они могут унести два маленьких ребенка, семь и пять лет.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 Интересная постановка вопроса. Я грузин, христианин, православный и русский православный. Мне не брат. Может быть, единоверец, но точно не брат. Странная у вас, у мусульман, постановка вопроса о братстве. Ну, видишь, у вас ситуация такая, что да, вы действительно как бы, являетесь православными. Это как, знаешь, сказать, украинцы они православные и русские православные. Но вряд ли они сейчас назовут друг друга братьями. Да? Но если на это посмотреть с точки зрения религии, отставить все эмоции там, и так далее, то они братья. Поэтому здесь мы тоже говорим именно так. Если бы мы были бы в таком, таком же положении, положении войны, то мы, наверное, тоже были бы, ну, не говорили бы, по крайней мере, так. Но в религии у нас так, это как бы прописано, что воистину верующие являются братьями и сестрами. Поэтому да, мы братья и сестры. Но это, это относится именно к верующим. Дагестанцы тоже мусульмане, но древчеченцы, они не братья. Говорят. У влаги братьев, как не братьев, дагестанцы. Дагестанцы, даже если бы не были, даже если оставить в тему ислама, они, мы чисто как, как кавказцы являемся. То есть у нас помимо братства в религии, у нас есть еще и братство а, такое генетическое, так сказать. Мы там все а, не, не так далеко имеем одно происхождение. Поэтому, конечно, братья. В том плане, что на Кавказе у нас даже вот грузины... А, они, они являются иноверцами, да? они православные христиане, но если мы опять посмотрим, уберем религию, то генетически мы там все а, не так далеко имеем одно происхождение. Поэтому как могут быть дагестанцы нам не братья? Конечно, братья, братья и сестры.